Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном интервью, где мы с вами познакомимся с новым интересным спикером нашего образовательного сообщества. И сегодня у нас в гостях человек, курс которого, на мой взгляд, действительно необходим сегодня каждому, и прежде всего, нашему сообще сообществу в целом. Это курс личностного развития для детей. И у нас сегодня в гостях Татьяна Вандышева. Татьяна, добрый день! Микрофончик. Микрофон у меня включен, вот, все, меня да. да? звук пошел. все здорово, да? хорошо. хорошо. Татьяна, давайте с вами познакомимся. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, чем занимались и как так получилось, что стали специалистом именно в этой области. Опять звук не идет. Сейчас как слышно. Вот, вот, Раз, вот, все. Да. Да. Угу. Угу. Замечательно. Собственно, для меня всегда был важен вопрос личного развития и личностного моего успеха. Поскольку я более 10 лет проработала руководителем, работала в банковской сфере, в сфере финансов и прошла путь от стажера до директора департамента, в общем-то вопрос развития личностного роста для меня был всегда важен. Но поскольку, как и любая женщина, в какой-то момент женщина становится мамой, для uh -huh. меня стала задача как мне воспитывать своего ребенка так чтобы а, моя дочь в будущем стала а, успешным человеком и последние четыре года а, я а, занимаюсь именно психологией а, и не просто психологии, а именно, почему так происходит, что одни люди достигают успеха, а другие люди не достигают. И в этой области mm -hmm. а, случилось так, что мы с коллегами создали, с коллегами по моей новой профессии, профессии психолога, создали курс сначала для своих детей, основанный на поведенческом а, аспекте а потом распространили его уже и на рынок. И сейчас мы ведем уже курсы личностного развития для детей школьного возраста. Пару слов могу рассказать, в чем идея. Да, да? давайте, интересно очень. Идея в том, что, собственно, все, что в жизни нашей происходит, это последствия наших поступков. Угу. Поступки у людей бывают разные. И, как известно, посеешь поступку, поступок, пожнешь привычку, пожнешь привычку, посеешь характер. И есть люди, у которых есть привычки, которые позволяют им достигать результата. Достигать результата в разных сферах, и в сфере карьеры, бизнеса, и в сфере своего эмоционального развития, то есть быть более позитивным, сдержанным человеком и в сфере а, выстраивания отношений с людьми. То есть о чем я говорю? Вот, наверное, замечали о том, что когда вы едете на работу, как правило, едете по одной и той же дороге. А если вдруг выходной день, вы выезжаете, вам нужно поехать в магазин, а часть этой дороги, она ну, совпадает с дорогой на работу, то иногда по привычке мы поворачиваем не в магазин, а на работу. Так и в жизни, собственно, если мы привыкли позитивно мыслить, мы привыкли контролировать свои эмоции, быть осознанными и делать так, чтобы не эмоции нами управляли, а мы принимали решения, исходя из своей осознанности, мы привыкли быть организованными, то и с такими навыками мы становимся успешным человеком. И, собственно, о чем наш курс? Он основан на трех аспектах. Первый аспект – это здоровый образ жизни. Второй аспект – это организованность. И третий – это позитивное мышление. Почему так? Потому что, ну вот, когда мы вырастаем, есть люди, у которых есть внутренняя мотивация что-то совершать, достигать цели, умеют это делать. И, в принципе, сталкиваясь с препятствиями, они не сдаются, не отворачиваются а подходят с авторской позиции и думают, что я могу сделать для того, чтобы получить результат. И у них это жизненная привычка. А есть люди, у которых жизненная привычка другая, да, в силу своего окружения, может быть, а в силу тех примеров, которые они видели по телевизору, в интернете, в семье, в школе. И у них, может быть, привычка другая, привычка отворачиваться. И, собственно... Мы маленькими шагами встраиваем на курсе привычку авторской позиции для того, чтобы дети, вырастая, решали вопросы, они а отворачивались от них. То есть, у есть идет... да, то есть у вас идет такая работа с детьми по ну, довольно-таки взрослым темам. То есть, а? опять же, объясню. Большинство проблем взрослых, они закладываются в детстве. И получается, вы уже берете на каком-то этапе ребенка, и на том моменте, когда он наиболее гибок к изменениям, то есть его проще изменить, вы его меняете, и уже ребенок становится, ну скажем так, измененным к определенному взрослому периоду. Совершенно верно, Сергей. То есть мы закладываем вот именно на этапе формирования личности в младшем школьном возрасте те навыки поведенческие, которые ему в жизни помогут в будущем. Совершенно верно. А с какого возраста у вас курсы начинаются? Мы начинаем работать именно с младшим школьным возрастом, когда ребенок уже пошел в школу с 7 лет и до 11-12 лет, в зависимости да, от развития ребенка. То есть вот самый тот период, когда он впитывает как губка? Совершенно верно. Почему так? Потому что... Вот та методика, по которой мы работаем, мы именно рассчитываем для деток, вот, которые еще не достигли подросткового возраста. Mm -hmm. да? То есть подростковый возраст уже имеет свою особенность. А пока ребенок еще растет, он впитывает, как губка, совершенно верно. То есть вот самое время вкладывать в него а, те привычки, которые ему помогут. Супер, хорошо. Татьян, очень интересная тема. Давайте теперь немножечко о курсе. Что mm -hmm. будет в курсе? из чего он состоит, может быть, какие-то, ну, хотя бы одну-две таких, знаете, интересных примеров или, может быть, методик. Сейчас нас, например, смотрят, может быть, родители. И вот какой-нибудь один совет, который уже после нашего интервью смогли бы они применить, угу. результаты уже бы начали с детьми ну, тоже происходить. Да. Я вам расскажу сейчас о том, как мы детей приучаем начинать свой день. У нас есть такое упражнение, которое называется «Бодрое утро». Ну, вот каким, настр... каким ты встанешь с утра, угу. каким э, настроем пойдет у тебя день. И что же нужно сделать для того, чтобы с утра зарядиться энергией, бодростью и позитивом? Да, есть нужно. замечательная игра для детей «Острова утра». И э, э, есть несколько этапов «Бодрого утра». Угу. Э, для детей мы так и объясняем, что ты делаешь, когда ты просыпаешься. Простые шаги. Проснулся, улыбнулся, потянулся, э, умываемся и делаем зарядку. Так вот, если ты справился с задачей, проснулся и улыбнулся, то есть уже порадовался дню, то ты на острове улыбки. Mm -hmm. И вот такой островок у тебя сегодня, твой бонус для ребенка. А если ты сегодня проснулся, потянулся, улыбнулся и сделал зарядку, то ты сегодня на утрове бодрости. Mm -hmm. Если ты улыбнулся, сделал зарядку, а еще ты закаливаешься сегодня, то ты на, утро, на, на острове смелости. И у деток есть такая как бы рейтинговая игровая система, поскольку они у нас в группе занимаются, они каждый день в чате, да, высылают нам фотоотчеты своих зарядок, на каком я э, острове сегодня, и это их мотивирует дополнительно начинать свой день классно. Ведь не каждый же взрослый так здорово может начать свой, свой день. А наши дети могут. Я думаю, если наши зрители будут использовать вот такую простую методику, нарисовать на листочке А4, это легко сделать может любая мама. Рассказать, какие островки бывают с утра. А на каком острове завтра проснешься ты? Очень Я интересно. думаю, что любой... да, да. ну, Во-первых, игра всегда для детей заходит. И это здесь, получается, привычка в форме игры уже формируется. Но тут, конечно, от родителей много зависит. Да, когда мы говорим о том, что вообще всегда, вот, знаете, неправильно перекладывать ответственность родителей на кого-то еще, на школу, uh -huh. на двор, там, окружение, это, конечно же, играет роль. Но первую, самую главную роль в воспитании детей, в формировании личности играют родители. И, конечно же, если мы говорим о какой-то методике, важно, чтобы эту методику в первую очередь поддерживали родители. Это важно. Да, согласен с вами полностью. Итак, все равно давайте сейчас вернемся к курсу. То да. есть что будет из себя представлять курс? Сколько в него будет входить уроков, может быть? Ну вот давайте чуть-чуть поподробнее, из чего ага. он будет. Значит, у нас три блока, три месяца. Курс длится три месяца. Первый месяц – месяц позитивного мышления, где мы даем инструменты как и бодрого начала дня, так и инструменты, которые помогают эмоционально справляться с разными ситуациями в жизни детей. Упражнения наши авторские – солнышко. Формируем авторскую позицию такой солнечного человека. Второй месяц у нас – месяц организованности, где uh -huh. мы… Ставим цели с детьми вместе, учимся писать список дел, список дел, которые ведут к целям ребенка, что нужно сделать. Вообще, говорим о том, какие цели в жизни у человека бывают, что, из чего чем наполнена жизнь, счастливая жизнь человека. Что такое тайм-менеджмент? Как управлять временем? Да, то есть мы вырабатываем у детей чувство времени и даем такие простые, вот как по аналогии с бодрым утром, да, я рассказала, вот такие mm -hmm. же простые игровые инструменты для того, чтобы детям было интересно просто, да, чтобы эта информация сложная, иногда даже для взрослого, нелегкая, заходила деткам. И месяц, месяц ответственности. Месяц ответственности, когда мы вот собираем и организованность, и здоровый образ жизни, и уже, скажем так, более осознанно идем к своим целям. Мы говорим на тему семейных ценностей, да, что ценного в семье, какая твоя роль в семье, какие твои обязанности в семье. И точно так же основа на уже умении а, управлять своими эмоциями, а, умением а, ставить цели и делать то, что я себе запланировал. То есть уже идем к тому, что а, становимся такой ячейкой своей семьи, полноценной. Когда у меня есть обязанность, когда я не просто а, паразит, который пользуюсь тем, что дают мне мои родители, учусь, кушаю. Одеваюсь, а какой вклад я вношу в свою семью? Что, какие у меня обязанности? Мою ли я посуду, убираю ли я, помогаю ли я маме, да? какие у меня цели на будущее? Насколько ответственно я подхожу к учебе к своей? Такие вещи, Это они, казалось бы, банальные, простые, но класса, важные. С первого класса большинство же ведь они действительно, многие родители считают, ну, как бы, ой, ой ой ничего не делай и так далее. А это же уже изначально неправильно. Человек, когда растет без обязательств, без обязанностей, он превращается просто в слюнтяя и избалованного нехорошего. Сергей, согласна полностью. И я скажу, что ну, на самом деле есть родители, которые, вот как вы сказали, что они считают, что маленького ребенка ни в коем случае нагружать нельзя. Есть родители, которые считают, что можно, но не знают, как это сделать. Да? Uh -huh. Может быть, ну, мы живем в, в таком времени, когда там, и, и бывает такое, что мама одна воспитывает ребенка, она с утра до вечера на работе, ей просто некогда даже а, подумать на тему, что я могу сделать, подумала, а устала сама эмоционально э, чувствует себя не очень хорошо и получается так что ребенок не получает э, того что ему нужно для вот его будущей здоровой жизни а это как бы курс он помощь родителям в том числе родители сами потом у нас включаются и они начинают осознавать что ну да, надо вот мне самому что-то сделать по-другому, чтобы в том числе ребенка поддержать. И это здорово, когда родители тоже начинают это осознавать. Супер, супер. Хорошо. Так, то есть тайм-менеджмент, все дела. Вы сказали, у вас три месяца, три блока. Это, я так да. понимаю, первый блок, правильно? Сейчас первый поговорите? блок – это а о, вот блок здоровья. Когда мы... да. Да. Простите за вопрос. Первый блок, он один урок, два. Сколько вот в одном блоке уроков? В одном блоке от 4 до 5 уроков, потому что один блок длится у нас один месяц. То есть у нас занятия каждую неделю. Как это Я проходит? Ага. Да. То есть раз в неделю у нас урок онлайн с детскими. Вот и, в таком и, же и, формате, как мы сейчас с вами общаемся, мы собираемся вместе с ребятами, мы... В интерактиве мы друг друга видим, хорошо слышим. Есть возможность, ну она и сейчас у нас есть, мы ее не используем, но на уроках обязательно мы показываем подготовленные презентации, чтобы детей были какие-то наглядные пособия, картиночки, да. картиночки. И вот у нас час проходит в игровой форме. Мы даем теоретически важный материал и даем домашнее задание. Также у нас разработана методичка для детей. Это такой некий дневник студента, который учится на нашем курсе, который он заполняет, в котором есть задание. Если uh -huh. есть возможность, могу даже сейчас продемонстрировать, либо мы можем отдельно это показать в следующий раз. Я думаю, лучше не стоит, uh -huh. Лучше, потому что здесь уже вот я по чату вижу, что интересно многим, все прям, прям загорелись. Скажите, определен, с какого пакета будет доступ в нашем сообществе? Ну, базовый, стандарт. Базовый пакет у нас на сегодняшний день, да, на сегодняшний день мы договорились о том, что работаем, вот, и, собственно, в течение трех месяцев ваш ребенок будет заниматься. То есть я еще раз повторюсь, что занятие у нас каждую неделю, Занятия длится один час. Микрофончик пропал почему-то. Нет, не слышно. А опять не слышно? Угу. Так, вот сейчас так, сейчас слышно. Все сейчас. хорошо. Отлично. Да, занятие будет раз в неделю. Начнем мы с 29 ноября, вечернее время, в 7 часов по Москве мы будем заниматься, один час занятия, домашнее задание дети получают, все дети, всем мы дадим ссылку для самостоятельного скачивания, распечатывания методички, по которой ребенок, да, такой журнальчик для ребенка, который он будет распечатывать, ему распечатают родители и будет заполнять выполнение домашние задания и дополнительные домашние задания в чате в детском которые будет в, мессенджер, в мессенджере mm -hmm. обычном и дети смогут общаться плюс в том еще что это окружение а, формируется у ребенка да, то которое уже сегодня начиная вот с такого возраста ну, оно отличается от, наверное, обычного потребителя. А мы все-таки, вот наша как бы такая миссия воспитывать достойных личностей да, нашего да. общества. Совершенно верно. Так, хорошо. А второй блок, из чего будет состоять? Первый второй здоровье. блок, да, первое здоровье. Второй блок ⁇ это а, а, позитивное мышление. У, -у, -у. То есть у нас первый, там, я хочу сказать, что на самом деле наше упражнение построено таким образом, что от сложного к от простого к сложному, и они как вот ниточка нанизывается один на другой. Да? То есть если мы прошли одну тему, то это значит, что эта тема остается в жизни, мы просто добавляем по чуть-чуть да, новые привычки. Позитивное мышление, здоровье это первое, второе это организованность, когда мы уже ставим цели. Второй блок, угу. мы, и у нас уже начинается тайм-менеджмент во втором блоке, мы вырабатываем у ребенка чувство времени. На простых заданиях и а, как ставить цели, как их достигать цели, как их разделить на маленькие, доступные части, делать маленькие шаги, какая правильная формулировка цели, чем цель от мечты от, отличается. Вот это с этим мы работаем во втором месте. В третьем месяце мы уже работаем над осознанностью, как я говорила, в том плане, что у человека есть не только я в жизни, есть общество, мы с обществом взаимодействуем. И это блок ответственности в области моих коммуникаций с моими друзьями, с моей семьей. То есть здесь у нас и мы за речью детей следим, мы даем упражнения на то, чтобы речь была правильная, на то, как инструменты, как не конфликтовать, как общаться так, чтобы избегать споров и ссор, и, собственно, здесь же в третьем блоке мы работаем с ценностями семьи. Что я вношу в семью, да, вы это говорили, очень интересно. Хорошо, Татьяна, такой вопрос. Вот скажите, ну, я действительно понимаю, что тема настолько актуальна, причем даже для взрослых, я уж молчу, как это полезно будет для детей формировать на, на такой ранней стадии такие привычки, такие взгляды на жизнь. Вот вы уже, ну, скажем так, не первый день занимаетесь данной темой, скажите, как вообще меняются дети после прохождения ваших курсов? Вот, а, например, вот был до и остался пост. Есть какие-то примеры, может быть, уже? Назовем так. Да, конечно же, есть примеры. Но, ну, например, у детей, которые уже с нами занимаются на курсе, начиная вот с марта, то есть у них встроено в принципе в жизнь начало дня, бодрое утро, обливание, закаливание – это естественное. Наши дети постоянно на уроках рассказывают, как они учат своих родителей, например. Не реагировать, вернее, правильно реагировать на какие-то сложные ситуации. Что-то произошло у мамы на работе, мама пришла в плохом настроении. А ребенок ей говорит, мама, ты же знаешь, что есть упражнение тучка-солнышко. Вот ты сейчас как тучка, а нужно быть солнышком. А как солнышко скажет? А солнышко скажет, у меня нет проблем, у меня есть задачи. И подумает, какие есть плюсы из этой ситуации. Вот Здорово. это то, что говорят дети нашим родителям. Некоторые дети, они устраивают у себя такие же курсы со своими друзьями. Они начинают приобщать своих подружек, одноклассников к тому, чтобы быть вот солнышком, у нас еще есть блок, когда мы в здоровье работаем, то есть мы работаем с осанкой ребенка, это очень важно для эмоционального состояния, то есть если мы вот в таком положении, да, вот в сутулом, и мы привыкли быть сутулами, то мы приучаем себя к, ну, скажем так, кислому выражению лица, к кислому отношению к жизни. Поэтому у нас обязательно одно из упражнений – это осанка на встраивание до да, энергетики и бодрости так вот они в школе устраивают на переменке вместе со своими одноклассниками игру в осанку сходят с книжками на голове стоят у стеночки музыку включает и в том числе учат своих друзей прям волшебство какой -то. хорошо хорошо Татьяна, очень полезно и нужно. Вообще все, что связано с детьми, это, скажу честно, это наша сейчас, ну, одна из приоритетных задач в целом сообщества. То есть мы хотим побольше именно спикеров в этом направлении. И прям вот вы это подарок просто подарок. А... Давайте сейчас обратимся к чату. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, друзья мои, задавайте вопросы. Ирина, уже все сказали, 29 ноября программа начнется. Если не слышали, ну, пересмотрите в записи чуть попозже, там Татьяна все рассказала подробнее. И есть ли у вас вопросы именно по той информации, которую уже рассказали, мы, которую обсудили, которую вот просто Татьяна вот подробно все рассказала и вообще суперско. Я прям... Уже жду не дождусь, когда начнется, чтобы вон еще одного. Ну, на... А дошкольного нет, но, наверное, еще рано в формировании привычек. Вы знаете, конечно, мы бы очень хотим работать с ребятами дошкольного возраста. Слышно меня? Как uh -huh, слышно? Да, слышно. Да, но uh -huh. а, ну, действительно, Сергей, вы правы, пока что, ну, учитывая, что мы в онлайне работаем, да, самостоятельно сложно работать малышам. Да. Ну, родителям есть чему поучиться, и если родители будут подглядывать за нашими методиками, я думаю, тоже будет хорошо. Хорошо. Так, друзья мои, еще раз говорю, вы можете задать сейчас любой вопрос по программе, по уже каким-то вопросам, моментам, в общем, все, что вас интересует, пожалуйста, задавайте вопрос, Потому что, ну, я считаю, информация действительно необходимая, нужная. И ее сейчас прям вот раскрыли, показали. Просто великолепно. Тут... Угу. Угу. Сергей, а вот я вижу вопрос, если разница с Москвой 4 часа. А, слышно меня? Да, да, да, слышно. Да, вот, вот я не знаю, как технически записи можно будет а, тогда записи, записи организовать. У, -у, -у. У нас Там... уже просто, смотрите, Татьяна, да, и такие вопросы, ну, они постоянные, они постоянные. Просто это люди уже не первый день учатся, у нас есть онлайн, и потом это все то же самое, можно посмотреть в записи. Просто пока мы технически, ну, скажем так, мы же не можем вас заставлять вести курсы по всем временным параметрам, правильно? Да, так и есть. Ну, собственно, мы так и работаем. У нас есть ребята, которые смотрят в записи наши уроки, работают да. в чате со всеми, а... Кто не может, по Москве смотрит в записи. Но также бывает, mm -hmm. что кто-то пропустил занятия, да, потому что ну, у кого-то могут быть разные семейные мероприятия, причины, э, да, и потом посмотри, посмотреть в записи всегда можно. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Так, ну что-то как-то вопросов я не вижу. Вроде всем нравится, все ждут. А, так, см, а смотрите еще, Татьяна. У вас будет всегда в одно и то же время, да? Да, мы, мы планируем всегда в одно и то же время, раз в неделю, в четверг, Это в девятнадцать в девятнадцать ноль-ноль, начиная с 29 ноября. Да. Прекрасно, хорошо. Так, друзья мои, ну что ж, если сейчас у вас тогда не будет вопросов, то мы с Татьяной будем прощаться и будем с ней уже встречаться на ее прекрасных курсах. Поэтому давайте. В текстовом формате информация о курсе. Что? Еще раз, Анна, я ваш вопрос не понял. Напишите, пожалуйста, еще раз. Вопрос более детально. Потому что пока вопрос непонятен. А, ну, заходите на сайт, там будет описание. Все у нас все на сайте, все есть. Так, ну что ж. Я вижу, что вопросов, которые касаются курса или Татьян, нету. Татьян, вам огромное спасибо за то, что вы с нами, правда, потому что действительно все, что касается детей, это нужно, и это прям, вот, прям необходимо абсолютно каждому. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что пришли сегодня на интервью, рассказали более детально э, о вашем курсе, который 29 ноября начнется в 19.00, напоминаю всем. Увидимся. И еще разочек благодарю вас. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Сергей. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, на этом мы с вами прощаемся. Увидимся на следующих интервью. Сегодня в 20.00 по московскому времени. Напоминаю всем, что у нас состоится Easy Bizy Life. Там тоже вы присутствуете, будет очень много новостей. Не забудьте под этим интервью... Написать комментарии, что вы думаете о предстоящем курсе. Конечно же, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наши соцсети. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока. До свидания.